Хорошо, Диана, вам спасибо большое за то, что согласились оставить отзыв. Почему? Потому что многие, на самом деле, боятся, стесняются, но для нас это очень важно, потому что, опять же, многие клиенты не верят, то есть, да, в то, что это все реально, в то, что это можно, в то, что мы, на самом деле, можем в этом помочь. Вот, поэтому для нас это действительно очень важно, что кто-то соглашается и там оставляет видеоотзывы, не боится этого сделать. Вот, хотя, ну, на мой взгляд, конечно, это, в этом нет ничего такого. Там 200 тысяч человек у нас уже обанкротились, и вроде как ну, в России, и вроде как стесняться здесь вообще нечего. Вот, поэтому вам спасибо за то, что согласились. Хорошо. Давайте немножко начнем, начнем с того, что расскажите немного, в какой ситуации были, когда обратились к нам? Ну и вообще даже в какой ситуации были, когда вот решили, даже не то, что к нам обратились, а вообще решили, что нужно провести процедуру банкротства? Угу. Ну ситуация была плачевная, так сказать, изначально. Если это не осознавалось, что долг вырастает... Все, я потерялась переключаетесь да нормально то есть, как, как, бы просто... это, как, как есть просто например был какой долг был какая долг была, был долг? А, вообще мне списали миллион четыреста сорок три тысячи с вашей помощью угу. то есть а, с, накопила не, не то что накопила попала в просрочку я через месяц буквально как у меня пошли просрочки я уже обратилась к вам угу. а, у вас несколько, несколько кредитов было? 25, микро... а, 25 у меня кредиторов а, было. Это вместе с банками, да, все это. Вот в основном у меня были банки на протяжении где-то с 2013 года, я как бы пользовалась кредитами, угу. а вот эти МФОшки у меня накопились за год. То есть я их набрала в течение года. Угу. Также уже почти просрочки. Там у меня сложилась небольшая ситуация, такая бытовая, куда за счет чего у меня не получилось продлевать и так далее, гасить вот эти вот микрозаймы. Но, в принципе, даже без этой ситуации у меня бы все равно уже не получилось. Я уже начала понимать, что сама я не справляюсь, поэтому я решила, что да, мне нужна помощь юристов, и стала искать mm -hmm. компанию, которые мне будет помогать. Ничего о банкротстве я в то время вообще не знала. Mm -hmm. То есть просто начали искать какое-то решение проблемы, да? Как можно yeah. это решить? Yeah. Mm -hmm. Хорошо, как на нас вышли, то есть почему решили именно к нам обратиться, то есть вариантов в принципе сейчас достаточно много на рынке. С помощью интернета, конечно, где-то я увидела ссылку, была реклама, я перешла по ссылке, а в тот момент я рассматривала три компании, куда обратиться, то есть выбор пал на вас. Uh -huh. В течение дня мне перезвонили, со мной поговорил молодой человек, мы с ним пообщались. Как бы я долго не думала, то есть условие было внести, первое, как бы внести определенную сумму, и тогда уже со мной начали работать. Все, все закрутилось, завертелось. Как бы я, я довольна процедурой, я довольна вообще, как со мной работали. Я очень благодарна. Компании Непосредственно я благодарна вашему юристу, который со мной работал, Александр Олегович. Он э, очень стойко все, <соединяющий> все вынес, все мои истерики, все мои вот эти вот нападки, которые были в, в течение всего процесса, потому что ми, на меня давили коллекторы МФОшные. Вот эти. А, да, он все очень стойко перенес, и огромная помощь классовой <соединяющий> стороны. Хорошо, да, об этом тоже еще поговорим. А, и вот, например, вот очень важный вопрос тоже, да, который интересует. Мы друг друга, вот вы сейчас первый раз меня видите, да, вживую, то есть, в принципе, там и нашу компанию не видели. То есть, вы mm -hmm. в каком городе проживаете, я не помню. А, я проживаю в Ханты-Мансийском автономном округе, в поселке Зеленоборске. В общем, Ханта-Мосийский автономный округ, мы в Челябинске находимся, и вот вы нас не видели ни разу. Был ли какой-то страх работать именно дистанционно, что многие хотят, я, например, в принципе, все нормально, но хочу прийти с... Их юристу, который вот у меня в моем городе есть, чтобы в глаза условно можно было посмотреть, если что, кому потом претензии предъявлять. Вот очень много сейчас вот идет, ну, как очень много мы сталкиваемся именно с таким возражением. То есть как вот был ли какой-то страх и, то есть, ну, если был, как бы, то были ли какие-то проблемы именно в дистанционной работе? Да, с этим я столкнулась впервые, как бы с дистанционным решением вопросов, вот этих вот проблем. А, как... Как страх он присутствовал, как... было это, да, действительно. Единственное, что я уже шла на риск, то есть, вот либо пан, либо пропал. То есть, никаких других вариантов я уже, уже не рассматривала. Начала а, таким образом решать свои проблемы, то есть, я пыталась дойти до конца. Угу. Ну, мне кажется, это очень, очень важный момент, опять же, да, здесь со своей стороны скажу, что а, это намерение, то есть, мы иногда сталкиваемся с тем, с тем что люди, например, ну, вроде бы как бы надо что-то решать, но до конца не уверен. И вот начинают, уже даже начали, заключили договор, начали работать. И каждый месяц продолжают сомневаться, а точно ли я дойду, а точно ли меня там не кинут, а точно ли еще что-то вот не будет. И вот э, проще всего, мне кажется, когда вот уже человек принял намерение, и я уже сделал свой выбор, зачем дальше в этом выборе сомневаться. И тут до конца. То есть как-то у вас так было, да, я понимаю? Да. Yeah. Ну, а смысл было останавливаться, как бы даже если в какой-то степени были эти сомнения возникали, смысл был останавливаться, сидеть вот в этой вот а, яме долговой, я не хочу, то есть, да, случилось тогда, это была моя ошибка глубочайшая, а, нет, это, я не собираюсь так жить, как бы дальше, да, вот, скрываться от этих же коллекторов, скрываться от этих банков, нет, я так не хочу жить, я нормально хочу жить, поэтому... Любое, любое решение вопроса было для меня как бы в приоритете? Ну, это да, потому что, на мой взгляд, тоже абсолютно правильно, что ну, мы все совершаем ошибки, то есть у меня в свое время тоже были долги, то есть да, я тоже как-то решал эти вопросы. вот ну, Нужно иметь возможность исправить свои ошибки, избавиться от этого груза и идти дальше. Поэтому для тех, кто сомневается, да, в том, что там опять же процедура банкротства реальна, нереально спишут не спишут, то есть это реальная возможность списал и дальше уже не думаешь об этих долгах. Еще такой вопрос: были ли какие-то сложности или был, ли, например, какой-то самый сложный этап? То есть, да, вот например, вы начали работать, там сбор документов, все такое, были ли какие-то сложные этапы, на которых возникали какие-либо проблемы? процедуре. Сейчас я могу сказать, что в принципе проблем не было. Это зависит от самого человека. То есть, это, Если у меня возникали проблемы во время сбора документов, то я как бы понимаю, что я сама виновата была. Где-то я поленилась, мне говорили сотрудники, как бы, что где лучше изначально с чего начинать. Я этого не делала, мне было немножко лень. Вот. То есть все заключается во мне самой. Я сама где-то тянула, где-то оттягивала, где-то не сразу начала этим заниматься, поэтому, а так нет, проблем никаких не было. С документами не было проблем, то есть все собрала, все отправила. Единственное, что да, где-то я, может быть, это делала не вовремя. Угу. Так все, все просто. Мне сейчас на данный момент кажется, что это было все очень просто. Ну да, то есть когда уже, в принципе, результат есть, уже все готово, кажется, в принципе, кажется, да, что, в принципе никаких проблем в этом нет. Да. Хорошо. Еще вот, ну, вы начали маленько говорить, да, уже про то, что, ну, например, там списали долги, потом не собираетесь так жить. Вот что-то изменилось? Не знаю, по ощущениям, по эмоциям или в целом вообще конкретно вот в жизни изменилось после того, когда уже вы прошли процедуру банкротства? Конечно, все изменилось. Конечно, все изменилось. Я, я зарабатываю деньги, это все мои деньги. Я что? хочу. Я и делаю с ними. Я уже не откладываю, не, не то, что не откладываю, я а, не, не смотрю, сколько мне нужно заплатить, сколько мне нужно внести там на ежемесячные вот эти платежи. Я столько лет жила в кредитах. Сейчас у меня их нет. Угу. То есть, конечно, все меняется, все по-другому. Я стала себе много позволять. Чего раньше я не позволяла себе? Конечно, все меняется, все меняется в лучшую сторону. Я сама в себе увереннее стала намного, что нет у меня вот этого долговой, долговых обязательств. То есть все так здорово теперь. Это все мои деньги я зарабатываю себе, я их трачу на себя. Вот мы часто, на самом деле, с этим сталкиваемся. То есть я уже по нашим клиентам тоже так же вопросы задаю, спрашиваем, что... Ну, люди говорят, что пока были долги то почти все мысли были постоянно об этих долгах. Вот долгов не стало, и люди как-то находятся, работу новую, там ну, какие-то увлечения появляются. То есть ну, у вас как-то так же было? Давайте. Да, у нас что-то прервалось связь пропала. Вы слышали, нет вопроса, или повторить? Повторите. Просто, есть, зависло, да, просто все. Я говорю, вот у нас, мы с людьми общаемся тоже, кто прошел процедуру, и вот многие говорят, что пока были долги, то все мысли были только о долгах вообще, вот как бы долги, долги, долги. Долги списали, и сразу какая-то новая работа появилась, новые увлечения появились, еще что-то. Вот я так понимаю, что у вас как-то также, же, да, было? Ну, не то, что новая работа, но в целом. Uh, Нет, Александр, у меня, я не скажу, что как-то так же было. У меня жизнь-то, в принципе, она не пом... у меня единственное поменялось то, что я перестала кому-то отдавать свои деньги, все. Uh -huh. Я не была в долгих просрочках, то есть у меня все это прошло, как можно сказать так, незаметно, наверное. Я, я не успела вот это вот ощутить, как... да, постоянные вот эти кредиты, то, что у меня было, это... я как-то с ними жила, и особо они меня не напрягали не считая вот последний год, когда я залезла в МФО. Ну, это, кстати, тоже вот очень хороший и такой показательный момент, что появилась проблема, вы начали ее сразу решать, потому что люди годами, годами… Нет, нет просто... у меня не было вот этого периода. Годами сидят, ждут, не решаются, не предпринимают никаких действий, то есть мы, в принципе, всем советуем, что есть проблема, начинайте решать. То есть, да, зачем, зачем все это откладывать в какой-то долгий ящик. Вот. От силы я, может, месяц проходила, переживая по поводу того, что у меня начались просрочки. То есть, если я где-то э, в августе, может, в июле я, у меня начались проблемы, я поняла, что я сама не справляюсь, в сентябре я уже обратилась к вам. Угу. Не было у меня вот этого периода. О, хорошо, отлично. А сколько по времени примерно заняла вся процедура? от того, как обратились. и домой. Момента... Обра... Я обратилась в сентябре, в ноябре не... мне уже списали. все. Ну, то есть чуть больше года, да, получается? Чтобы сейчас ни у кого не возникло, а как в сентябре обратилась, в ноябре списали, что два месяца. Да, да, да. То есть это был год и два месяца примерно mm -hmm. вот так. Хорошо. Что касается, не знаю, нашей компании, еще готовы как-то кому-то рекомендовать, там, рассказывать о том, ну, вообще рекомендовать нас как юристов именно по этому вопросу? Ну, для моего окружения я наглядный пример, как бы что это действительно возможно. Я всегда говорю, обращайтесь. Просто не каждый человек может финансово себе это позволить да, вот в, mm -hmm. в плане банкротства. А так э, я думаю, что в ближайшее время я кое-кого приведу к вам. А также я буду, советовать, да, я буду советовать всем, кто сталкивается с этой проблемой. Я всем советую вашу компанию. Хорошо, спасибо. Проверенные. А... Про да, про, про финансовый вопрос тоже, да, чтобы у людей тоже, как бы, процедуры банкротства дорого, но тут, наверное, есть понимание, да, что дорого, но у вас она обошлась, там, ну, условно, 160 тысяч, наверное, да, все вместе, там, наши услуги плюс судебные. Да, деньги. мне кажется, даже чуть меньше у меня обошлось. Вот, но… И вы списали долг 1 миллион четыреста. Ну, то да. есть это 10%. То есть, как бы вопрос, опять же, когда люди говорят дорого, то ну, нужно понимать, что, ну, да, как бы это не бесплатно, но как бы 160 миллион четыреста как бы есть большая разница. По поводу того, сколько я вносил, у меня была рассрочка, я с вашей компанией как бы рассчитывалась в рассрочку, но в тот момент я уже перестала платить все свои кредитные обязательства, то есть мне не было проблем вот эти 10 тысяч отдавать а, куда-то вот в, определенное, в определенном направлении, то есть вашу компанию. Мне было это совершенно несложно, так как и у меня постоянный доход, как бы компания, все было нормально, да. А, либо я практически всю свою зарплату отдавала уже в последнее время и жила на вот эти вот а, займы. А, здесь. 10 тысяч зарплаты отдать для меня, это было совершенно как бы непроблематично. И да, и немножко откладывалось уже на расходы там, финансового управляющего. То, что нужно было, необходимо было в дальнейшем вносить. То есть я об этом знала, mm -hmm. мне об этом говорили. То есть откладывала. Непроблематично. Ну, хорошо. Да, то есть да, я, ну в любом случае, то есть по крайней мере у кого-то, понятно, там доходы тоже разные, да, но... Все, в любом случае это да действительно, то есть важно, что вы перестаете платить во все кредитные организации и туда уже деньги не уходят. Поэтому, в принципе, эти деньги можно потратить на банкротство. Хорошо, Диана, вам большое спасибо за отзыв. В принципе, все вопросы я задал, какие хотел. Желаю вам только финансового благополучия, чтобы больше никогда таких ситуаций не повторялось. Вот. Спасибо и большое. Дальше... Денежный, так скажем, вопрос с деньгами вас только радовал уже, а не приносил какие-то проблемы. Спасибо. Вот. Ну и вам, в свою очередь, тоже пожелаю процветания, желаю процветания вашей компании. Да, хорошо. Огромное вам спасибо. Вам очень спасибо вам благодарна. Большое, вы уже, в принципе, очень активно везде пишете его отзывы, комментарии. То есть, это, ну, на самом деле, это тоже очень радует, потому что обратная связь, конечно, она очень важна. Потому что, опять же, мы сталкиваемся с разной обратной связью, да, и не все, не все ценят. Нет, я вам очень благодарна, искренне благодарна вашей компании. Спасибо. Все хорошо, Диана, спасибо вам большое.